сорт томата белое чудо это среднеспелый высокорослый белоплодный сорт томата он подходит для выращивания как в теплицах так и в открытом грунте вкус мощный ветвистый высотой до полутора метров лист обычный помидорный требуется подвязка к опоре и посынкование желательно 2, максимум три стебля но наилучший результат при формировании в один в два стебля плоды плоско круглые. Вот такого вот белого цвета. Но при полном созревании появляются едва заметные розовые полоски. Также небольшие ребрышки есть у томата. При созревании плоды белого цвета, а при полном созревании, даже можно сказать, когда томат уже переспевает, он становится кремово-желтого цвета, с розовыми полосками наверху. Вес томата от 150 до 300 грамм. Сорт очень урожайный и очень вкусный. В разрезе плоды многокамерные, очень мясистые. Мякоть кремового желтого цвета и едва заметны розовые прожилки. Эти помидоры хороши для свежих салатов, для приготовления соков, для детского и диетического питания. Плоды очень сладкие и очень вкусные. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.